исповедь, чудовище. Это не рассказ, это исповедь. И она будет долгая. Единственное, о чем прошу вас, не осуждайте меня, не ненавидьте. Хотя вы имеете на это право, но прошу вас мне и без того плохо. Меня и без того наказала судьба, и я сам себя наказываю каждый день. Началось все давным-давно, в школе, у нас в 10 и 11 классах было жесткое разделение на две компании. Говоря, у нас, я имею в виду парни и девчонок, всегда были отдельно. Так вот, существовала верхушка, так называемые сливки общества, которые обычно хуже учились, но были сильнее физически и имели авторитетных родителей. Это были парни из 10 и 11-х классов. Большая часть спортсменов, которые выглядели старше своих лет, но были и те, кто не выделялся внешне, но мог приносить компании пользу своими мозгами. Я был в такой компании. Я был одним из двух основателей движения в школе. Мы с лучшим другом Костиком привлекли в нашу компанию других ребят, создав такой крепкий костяк, который вскоре уважать и бояться нас стали даже учителя нашей школы. Про других учеников не было и речи, они боялись при нас пикнуть. Мы давили авторитетом родителей, физической силой, деньгами и положением в городе. Мы не трогали всех подряд и не издевались над каждым встречным просто потому, что он нам лицом не понравился, нет. Это не было как в книге «Заводной апельсин». Но мы творили похожие вещи, потому что один из нас был фанатом этой книги а остальные были слишком отбитые, чтобы отказываться от какого-то битого треша. У нас было одно правило, если ты слабый, отвечай за свою слабость. И все это происходило в рамках школы, а также после нее, во дворах. Слабых мы не любили. Если пацана бросала девчонка, значит он слабый. Значит он должен доказать, что это он ее бросил, либо отвечать перед нами. Со слабыми мы обходились просто, избивали, унижали, применяли насилие. Особенно сильно доставалось тем, кто выглядел слишком хорошо для парня, или как-то непривычно, нестандартно. О том, что такое эмо, боты и прочие неформалы, наша школа забыла быстро. Наши девчонки, хоть и были сами по себе, также старались много внимания не привлекать, а парни вообще не выделяться. Носили шмотки простые, стандартные, часто в спортивном ходили, чтобы ощущалось, будто они ближе к нам. В начале одиннадцатого класса к нам пришел Новенький, и как только он вошел в дверь, стало понятно, он один из тех, кому будет доставаться весь этот год. Он выглядел так, словно мечтал быть избитым, длинные волосы до плеч, сережки в ушах и в губах духу и весь какой-то, штаны вечно сползают, естественно, девчонки его тихонько во время первого урока предупредили, это мы их подослали, все-таки шанс хотели дать пацану, что так ходить в нашу школу нельзя, что тут свои порядки, сказали, если он не изменит стиль, то его побьет, пацан ухмыльнулся нагло и спросил, а кто побьет, и я его лично втоптал в асфальт после шестого урока, не знаю почему, но во мне такая злость проснулась за эту наглость, что меня пацаны от него толпой оттаскивали, чтоб не убил. Вечером ждал в гости полицию или родителей мелкого, или хотя бы классного руководителя, и ничего. Тишина. Сразу подумал, что-то тут нечисто а утром, придя в школу, увидел, что новенький не только советом девчонок не внял, так еще и патлы свои перекрасил в ярко-розовый. Тогда-то и началась у него сладкая жизнь.